А сегодня мы будем делать мини-тату, цветную, приближенную к реализму. Катя, не показывай пальцы свои средние. Всем привет, друзья. Сегодня будем делать цветную татуировку. Прям сразу с ходу, с лету хотелось бы вас порадовать тем, что в этом выпуске мы разыграем чудесный, значительный набор цветных пигментов под производителя Краска Татуинка. Здесь 16 крутых цветов. Для того, чтобы их получить, необходимо всего лишь подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и написать любой развернутый интересный комментарий. Главное, обязательно указывать свои соцсети, чтобы могли с собой связаться. Ну а 15 октября в моем инстаграме в прямом эфире я проведу розыгрыш и мы узнаем имя счастливчика, который получит эти краски. Ссылочка на мой инстаграм находится в описании под этим видеороликом. Подписывайся и жди прямой эфир. Кстати, он будет проходить в 20:00 по Москве. Поэтому всех жду. Вся подробная информация, связанная с обучением, находится в нашем телеграм-канале Кольня. Ссылочка находится в описании под этим видеороликом. Сейчас мы ведем набор онлайн-курс, который будет проходить с 1 декабря. Кстати, напоминаю, что мы предоставляем скидку в 30% на все оборудование и необходимые расходные материал. Тем самым вы можете просто-напросто окупить свое обучение. Поэтому, Переходи в Телегу, пиши интересующиеся вопросы и записывайся на курс. Ну что, погнали делать татуировку! Вот такой эскиз я сегодня буду делать. Основная его сложность в том, что он будет очень маленького размера. И необходимо все детали показать в нашей Во-первых, это дерево, которое у нас нарисовано, да, все полностью перетерализировать. Во-вторых, задний фон, какие-то вот эти вот мелкие элементы. Ровный прямоугольник, тоже, что немаловажно, да. В принципе, сегодня опять ждет работа с деталями, но при этом будем делать цветную татуировку. Давайте сейчас перейдем к оборудованию и расходнику, который я сегодня буду использовать. Сегодня в работе буду использовать роторную тату-машинку Ultron Pen от компании VladBlat, картриджи третий раундлайнер, RoundLiner, 7 RoundLiner и 7 Magnum от компании Cheyenne. И огромную палитру краски от компании Краска Tattoo Inc. Сегодня в работе буду использовать черные и серые оттенки. Синие, розовые, фиолетовые цвета. Палитру я подбирал, отталкиваясь от эскиза. Как вы видите, огромная палитра сегодня нас ждет в работе. Как всегда, перед периодом трансфера хорошенько обрабатываем кожу антисептиком после чего я делаю засечки для того чтобы понимать где примерно у меня идет середина руки так как э, будем вписывать нашу картинку на запястье аккуратно красиво смотрелась. тонким слоем наносим трансферный гель И прикладываем наш эскиз. Кто не понял, что это, это карточка Polaroid с красивым, очень ярким пейзажем внутри. Переводим подобным образом, проверяем по центру, в принципе неплохо смотрится, я сделал немножко ее правее для того, чтобы она лучше смотрелась на запястье, чтобы при повороте руки идет, конечно, искажение, в принципе, в принципе все смотрится неплохо. Сейчас попробую еще перевести чуть левее, посмотрим, как будет выглядеть, что, вернемся назад маркером чуть подровнял нижнюю линию, но все равно я не буду делать прям супер идеальный прямоугольник. В принципе, я понимаю, что карточка Polaroid, она, в принципе, достаточно твердая, не они так сильно искажаются, но все равно у нас такая она достаточно старенькая, была с определенной фактурой, и супер-пупер ровно идеальный смысла делать нет. Начну я с внешнего контура. Вот он у меня серым цветом. Сейчас я беру темный серый цвет провожу самую нижнюю темную линию аккуратно сейчас контрю троечкой все это дело. Прорабатывать буду ее в конце уже, когда закончу основной пейзаж. Потому что у меня тут есть и черный цвет, и темные достаточно оттенки. И чтобы светная карточка порода не пачкалась, я ее буду прорабатывать в конце. Сейчас просто зафиксирую контур серым цветом. При этом сразу отталкиваясь от эскиза, я подбираю необходимый серый оттенок. светлый или даже наоборот темный. Работаю на вольтаже 8,5. Так как контурю я очень тонкой иглой, то 3 РЛ с заточкой на 25. Я работаю примерно под углом 90 градусов. Мне необходимо просто зафиксировать данный конт, чтобы без каких-либо проблем, без переживания о том, что мне может сделать трансфер, работать с внутренней ее частью, с основным прижажем. Я быстро аккуратно провел внешний контур. Сейчас я беру седьмой раунд лайнер и начинаю прорабатывать дерево, которое у нас вот, черным цветом, плотненькое, при этом совершенно сильно детализировано. То есть сначала я проработаю основные какие-то видимые вот эти вот объекты, а потом троечкой, может быть, что-то подработаю, доделаю. В принципе, я здесь совмещаю э, контур и круговые движения для того, чтобы все эти веточки, все элементы проработать. То есть, тут сложно сказать какую-то одну технику, да? Совмещаю и контуринг какие-то мелочи, и более крупные моменты просто круговыми движениями вкрашиваю. Так как размер достаточно маленький. Нет смысла прокрашивать такие объекты вообще магну, либо же большим раундшейдером. Легко и просто можно это все выполнить при помощи обычного контура. Подобным вот, образом я сейчас доделываю дерево и выделяю вот эту вот темную часть, Потом уже приходим к покрасу. черные элементы, прокрасил полностью дерево и начал делать задний фон. Дальше, чтобы он отделялся от дерева, я буду делать его не черным, как у меня на эскизе, а темно-темно-синий, чтобы он немножко выделился в сравнении с деревом. то есть красим мы поэтапно от темного к светлому. Сейчас в первую очередь я прокрашиваю все самые темные участки красим мы круговыми движениями под углом 45 градусов с небольшим усилием в руке старайтесь красить равномерно сразу с первого раза сделать это не так просто как кажется но Нужно себя приучать, сразу прокрашивать без каких-либо лишних движений. В принципе, данную татуировку я буду выполнять слоями. Сейчас я наношу самый темный слой. После уже буду их осветлять. Делать фиолетовые оттенки, розовые. После чего уже прорабатывать контуром какие-то мелочи создавать какую-то фруктуру, структуру, чтобы все выглядело более интересно. Там где у меня уже сделано дерево, я также кругом движение вплотную прокрашиваю, то есть как-то не обхожу эти веточки, которые уже у меня вкрашены. Стараюсь красить просто вплотную, даже если заезжаю, но уже украшенные фрагменты, потому что черный мне не перекрыть в любом случае цвет синим. Если я буду что-то обходить, аккуратно прокрашивать, то есть только больше перетравмирую кожу. Там, где у меня идет тонкий контур, Аккуратно Ребру Магно, подбираемся и прокрашиваем, так, после чего. Я уже беру седьмой раунд-лайнер и аккуратно выравниваю вот этот вот контур фона. При этом крашиваю круговыми движениями, а не контурными, для того, чтобы все смотрелось более естественно, без каких-то четких границ. Надо же, чтобы они были, но при этом аккуратно. образом выравниваем внешний контур, а круговыми движениями внутренний контур фона. Я прокрасил два самых темных цвета, сейчас приступаем отталкиваясь уже от наших эскиза проработки основной палитры. То есть снизу вверх у меня идет переход от такого темно-фиолетового прямо светло-розовый цвет, который также присутствует и на нижней части фона. Я начинаю сверху, с самого темного цвета, круговыми быстрыми движениями, начинаю прокрашивать данные оттенки. То есть у меня такая вот смесь фиолетового цвета с синим. Сверху прям не было более такой насыщенный синий цвет книзу будет переходить более фиолетовый Сейчас я добавляю фиолетовые оттенки и начинаю делать такие переходы от синего цвета, более фиолетовые, насыщенные, И по градации уже будем спускаться вниз по самым светом цветам. цветам. Сейчас напыляем первый слой, основной тон, а уже после будем прорабатывать какие-то детали, элементы, фрагменты, все мелочи и нюансы. Таким же образом сейчас начинаю наслаивать дальнейшие оттенки до средних таких, фиолетовых тонов. Позже уже вам приступать к более интересным моментиком, более светлым и проработке деталей. Прокрасил все фиолетовые и синие оттенки. Сейчас перехожу к розовым. Взял самый светлый цвет и напыляю его в пустое пространство. При этом стараюсь работать мягко, именно напылять цвет, чтобы была возможность у меня повторной проработки этих деталей. Вот все эти элементы я буду прорабатывать контуром, когда уже залью основной вот этот вот оттенок, для того чтобы облака были более фактурные, и интересные. Ну, в принципе, сама природа выглядела детализированной. Там, где у меня будет более светлый цвет, я оставляю место. чтобы без проблем как туда напилять. Там, где мне необходим прям насыщенный розовый цвет, я вкрашу его круговыми движениями. При этом без сильного усилия, чтобы не перетравмировать кожу. Я отталкиваюсь от эскиза, не пытаюсь его полностью повторить, а именно отталкиваюсь, для того, чтобы сделать интересную татуировку. при этом сохранить эти вот детали, яркие элементы, которые были сделаны на эскизе. Здесь я крашу мягко для перехода еще более светлый цвет. И добавляю еще более нежный цвет в переходе. заготовка для того, чтобы я мог ее детализировать, прорабатывать и делать более яркой и интересной. Чем я сейчас и займусь. Хорошенько сейчас промою кожу. Чтобы ничего не мешало. И буду прорабатывать все эти элементы. Я взял седьмой раунд-лайнер. Более темный фиолетовый цвет и сейчас буду прорабатывать всю текстуру детали, отталкиваясь от эскиза, для того, чтобы токировка выглядела более детально, более интересно. С аккуратными, легкими, штриховыми движениями я напыляю на уже прокрашенные участки, в моем случае темно-фиолетовый цвет. То есть так же, как и в начале, сейчас от темного света я буду прокрашивать все элементы. Для того, чтобы цвет сильно не пачкался, хорошенько смазываем поверхность вазелином чтобы мы могли с ним без проблем работать. И в принципе начинаю толкивать от эскиза. Сделать что-то подобное. Именно как татуировку уже, а не эскиз. То есть каждую деталь, каждый элемент повторять нету смысла. Потому что в таком размере супер какие-то мелкие фрагменты, они потеряются. Необходимо просто сделать максимально детально в таком размере, чтобы все красиво смотрелось. Без лишнего. С подобным образом сейчас я прорабатываю Сначала все самые темные фрагменты, потом перехожу к более светлым. Когда я сделаю уже все светлые, без белого цвета, элементы пейзажа, могу приступать уже к самой фотокарточке. Полностью ее прорабатывать и уже в самом конце делать белый цвет. Подобным образом сейчас я продолжаю обрабатывать всю поверхность фона именно темными цветами. Внутренний пейзаж практически полностью я проработал, осталось буквально мелочики. Это самое светлое цвета, это в принципе небольшая проработка, которую я уже буду делать после того, как я закрашу основной цвет картинки, фотокарточки. Сначала выровняем контур, заведем его, где он пропадает. Отталкиваясь от эскиза, сейчас прокрасим все эти фактуры. И, в принципе, основной серый цвет, после чего я уже буду прорабатывать контурные элементы, делать их более насыщенные, более темные. В принципе, ничего не изменилось в плане техники, также круговыми движениями. Прокрашиваем наш пигмент. Вот. Подобным образом сейчас я прокрашиваю всю рамку и уже будем подходить к финальному этапу, финальной витализации, Прокрасил весь основной серый цвет. Сейчас осталось добавить деталек. Все выровнять, подровнять, сделать красиво. Сейчас сейчас держу машинку заряженной глось 7 РЛ. И штриховыми движениями подкрашиваю в нужных местах серые элементы. У меня тут такой небольшой вот загиб деформация фотокарточки нужно в момент подчеркнуть более темным серым цветом там где необходим такой более плавный переход подкрашиваю штриховыми движениями прям напыляю поверх уже прокрашенного более светлого серого оттенка но где необходим, к примеру, контур, более уверенный, например, да, на нижней полосе, мы будем сейчас вести его, как обычный контур, в принципе. Пристыкаем вблизь уже существующего и по внешней стороне наслаиваем более толстый контур для того, чтобы выделить этот, этот, этот нижний фрагмент. Из-за того, что запястье опухают гораздо сильнее, чем какое-то другое место на руке, ну, не считая, наверное, сгиба и локти Работать нужно аккуратно, и так уже кожа травмирована. В принципе, поэтому я и внес небольшое искажение в форму самой фотокарточки, потому что, Опять место такое, постоянно искажается, при работе опухает сильно, то есть сделать прям супер прямоугольник ровный можно, но в моем случае нет вот необходимости. Мне кажется наоборот, еще более круче смотрится, когда есть какие-то небольшие деформации уголок небольшой потрепан, да есть небольшое искажение мне кажется так татуировка данная будет смотреться интереснее живее нежели бы это был обычный прямоугольник по-моему это уже бы смотрелось никак эта карточка с красивым пейзажем а как обычный прямоугольник сейчас я доделываю темная серая контура проработаю уже более светлые фрагменты, добавим потертости. То есть вот у меня идет вот такой загиб, он специально сделан не ровно, не параллельно с этими контурами, а немножко вниз. Продолжаю сейчас в том же духе как-то вытягивать, выделять те или иные контура, чтобы картинка смотрелась объемнее и интереснее. Полностью закрасил серый цвет, Здесь остались буквально белые блики, которые я сделаю на самом снимке и на пейзаже. Здесь делаю белый контур, который показывает вот небольшой изгиб, даже не изгиб, а просто деформацию кадра. места местах, где белый цвет должен быть более отчетливый, прям вкрашиваем круговыми движениями, где должен быть такой полупрозрачный, напыляем. В принципе, на сером цвете белого нет смысла много добавлять, потому что не будет выделяться на его фоне. Чисто покажу, только основные моменты. И также на пейзаже. Вот, где у меня есть такой более светлый центр. Я здесь круговыми движениями не вкрашиваю, у меня оставлю вот немножко для него место, чтобы он был яркий, четко. Сейчас совершаю. Удобная же манипуляция по всей ратуировке, добавляю вот совсем чуть-чуть этого белого цвета, и в принципе уже будем подводить итоги. Я закончил делать нашу маленькую, цветную и яркую татуировку. Давайте проведем итоги. Э, на данный момент есть небольшая отечность, потому что это запястье, в принципе, предсказуемо, э, что немножко искажает изображение, но, в принципе, это нам не помешает оценить всю детализацию и яркость данной картинки. Давайте пробуем по основным этапам, с помощью которых я выполнил, в принципе, эту работу. В первую очередь мы зафиксировали основные контуры. К счастью, их здесь оказалось не так много, то есть я зафиксировал основную рамку. И в принципе сильным раунд лайнером полностью проработал все дерево черным цветом. После чего мы наслаивали один за другим от темно-фиолетового с небольшими отливами синего до прям очень светлого розового цвета. Что касаемо техники, в принципе, здесь ничего сложного. Основные какие-то элементы закрашивали магнумом, круговыми движениями, в более мягких местах напыляли цвет один за другим. Уже ближе к концу этапа прорабатывали какие-то мелкие вот вот облака, разные совершенно цвета, что, в принципе, и сделало нашу татуировку такой яркой и детализированной. Но в конце уже прокрашивал рамку серую, и в принципе мелкие детали и белый цвет. В принципе, ничего сложного, такого я выделить в этой работе не могу, просто работаем аккуратно, красим от темного к светлому, и все у вас получится. Всем огромное спасибо за просмотр. Как всегда, ставим лайк этому видеоролику, подписываемся на наш YouTube канал Обязательно пишем комментарий, потому что, напоминаю, мы устроили для вас очередной клевый розыгрыш. Участвуем и забираем прекрасный набор краски. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Пока!